Привет меня зовут Данил Вангана Лизаблатовая. Я не знаю уже в какой раз записываю этот видеороль. Но сегодня я расскажу, как заработать без вложений, либо со совсем маленьким вложением. Будет два способа. Ну и можно вот без комментариев на этот бред. Первый способ, который я рас... всем не будет вложений. Не требует... Да, совсем не требует вложений. Это э, вы, вы мониторите вот такие э, доски объявлений, как Авито, Юла и различные городские доски объявлений. Э, и вам нужно смотреть только на вкладку от Вы берете, просматриваете все объявления, которые отдам даром, либо, либо с маленьким таким вложением, как килограмм фруктов. Мы не берем это в счет, потому что многие объявления, которые просто дают вещи, мы смотрим на нормальные вещи которые не потарепанные, звоним там, алло, алло, да, можно забрать, и вы едете, забираете эту вещь, приходите домой, фотографируйте ее, и сразу же выставляйте на доску объявлений, как Авито Юла и различные городские доски объявлений с наценкой. Вы смотрите, за сколько продают такую вещь и э, ставите на 120 рублей дешевле, ли, если это дорогая вещь, если дешевая, то на 50-30 рублей дешевле конкурента. Второй э, способ заработка э, имеет вложение всего. Э, да, каждый школьник э, может э, заработать на этом э, свои первые деньги, это продавай, да. Э, я я знаю, что на ютубе очень много видеороликов, связанных с авито. Это не исключение. Два способа это связано с авито. Вы покупаете в онлайн магазине какие-нибудь геймпады, там, наушники э -э, до 100 рублей и продаете с наценкой в два-три раза на авито. Тем самым э -э, вы на коротку забираете себе либо вкладываете в, в своего бизнеса кавычка и получается просто берете деньги себе и живете на них конечно много денег на этом не заработать но все-таки небольшую часть денежных средств вы сможете на этом заработать Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, смотрим все мои ссылки, которые я продублировал в описании, переходим, также подписываемся на все мои Социальные сети ВКонтакте Одноклассники Инстаграмы Причем там будет два инстаграма Инстаграм Гейм Клуба И мой инстаграм На оба инстаграма Подпишитесь Всем спасибо, всем удачи, всем пока